Всем привет, меня зовут Макс Риск, сегодня поговорим про инвестиции на тему, подождите, я тут сбился немножко на тему, во что можно вложиться вроде бы вот на тему, что можно вложиться блин, вот я первый раз, наверное, такую делаю Разберемся, как получить доступ к бирже, чем отличается акция об облигации, и можно ли бирже купить зерно, например, хотя бы. И что вы узнаете? Первое. Что такое биржа и зачем инвестировать? Нужны брокеры. Чего нужно инвестировать в брокера? И что такое брокер? Ну, я могу вкратце рассказать. Брокеры это вам открывает счет в банке вы можете уже покупать акции акции это какие-то компании на долгий срок на год можно например я вот не знаю можно ли ставить по-своему или можно вообще как угодно вот в тинеков банке там можно как угодно уже доказывали второе как работать сам популярным инвестором инвестированием. вот начну на вопросу и что такое биржа в брокер? все просто биржа это рынок как овощной но только место овощи на нем продается цены бумаги биржа следит кто сколько чего купил сколько чего в продаже осталось? Смотрите, чтобы все продавалось по закону. это тоже очень важно. И никто ничего не обманывают, Ведь похоже тема. Я думаю, если у вас такой будет случай, напишите в комментариях, будем разбирать эту данную тему. В каждом стране обычно есть своя биржа часто не одна самая крупная биржа россии это у нас московская из москвы видите там дороже мы не считаем соединенные штаты вот так как -то. про китай это на отдельная истории что получить доступ к бирже обычному инвестору нужно по средний брокер это человек, ой-ой-ой, на работу. Это человек, который открывает счет. Брокер это компания, которая получает все нужные лекции для биржи. Соблюдает ее правила и платит по ее тарифам. Брокер предоставляет честным инвесторам доступ. Не успею почитать. Доступ там так подробно все доступ на биржу и берет с них за эту комиссию да я тоже об этом это знал вроде бы он не говорю теперь когда все тут написано вам скажу инвестор открывает у брокера счет кладет туда деньги вы кладете деньги в брокерский счет и говорите брокеру что в какое то количестве на эти деньги нужно купить или продать на бирже да, а как я думал, в там попроще. Просто в электронном виде покупаешь и все. А тут бывает даже такое. Можно связываться с брокером, можно не связываться. Раньше люди ногами шли на биржу или звонили брокеру. Это раньше было. Чтобы подать заявку... Это было 90, скорее всего. Вот. Чтобы подать заявку... Сейчас найду... Ой. Тогда еще интернета не было, но но был. Были. Я вот не знаю, интернет был или нет, но компьютеры были. Они запрограммированы были. А значит, интернета не знаю. Если заработал, значит, должно быть. Так, и мы отвлекаемся на тему. Раньше люди ногами шли на биржу или звонили брокер что по подавать заявку на покупку или продажу Но сейчас все эм, происходит через интернет вот и дело может я вообще буду молчать Ведь тут все ответы прекрасные вообще и вторую часть я запишу и все об этом скажу без моего мнения эм, можно не выходя из дома выбрать подходящего брокера М -м Заключает договоры и за сутки получает доступ к бирже, за сутки, представляете, 24 часа, это вам не час, а, неделя. Так, я наверное, пойду сюда, вот, через специальную программу, личный кабинет в браузере, например, браузер Тиняков, именно, как YouTube, такой браузер, типа того продолжим сейчас все дома выбирают настоящий брау... брокер звучая договор и за сутки получает доступ к личному кабинету в браузе или приложение или смартфоном можно через приложение смартфон тоже. тоже тишина и все видно сейчас делается выбор вот брокера заключается договор за сутки получает доступ к бирже через специальную программу лично ко мне браузере или приложение для смартфона самым ценным бумагам и физическом виде уже не существует только в электронном бирже это большая оптовая база где торгуют ценные бумаги получает доступ к Доступ напрямую к бирже сложно нужен блок брокер для того чтобы вам было легче и, и это нужно брокеру. брокер ведь это открытие счета брокера у которого есть доступ на биржу частным инвесторам покупает и продает бумаги на бирже через брокера конечно же за комиссию ведь он на это живет что можно купить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 Это сам популярный инструмент у частницах, э, частных инвесторов. Сейчас рассказ, э, расскажем про каждый инструмент. Они не так страшны, как кажется, из э, их названия. Во что вложить? В первое дело это облигации. Купить облигацию значит дать государству или компании в долг под проценты доступ компании хочет расширять им производство это 4К я снимаю еще а на эти ее нужны деньги ведь нужно влаживать и они получать больше ебан в тогда инвест дает инвестор дает им деньги компании а взамен получает облигации расписку в котором указано сколько денег взял компанию взяла взяла компания сколько об... обяз... обязывают вернуть и через какой срок до облигациям выходит компания компании она может получать деньги под меньший процент чем в банке инвестор они даже выгодны он может вложить деньги под большой процент чем в банке я тоже про инвестора знаю и понятно что да ведь в банке ограничено для одного человека главное правило выбора кому дать в долг обычно чем надежнее Должник, тем под меньше проценты он готов взять в долг. И тут шум поднялся. То есть, чем больше вы с брокером, тем меньше процентов платите. Ничего себе. Если компания предлагает дать ей долг под 25% процентов годовых, велик шанс, что деньги она вернет не вернется, не сможет, точнее... То деньги она вернуть не сможет облигации можно выпускать э, компания а можно целое государство или регион государственная облигация самый безопасный но и доходные под по ним и не сильно э, отличается от доходности вклада подождите Ре регулярные подождите как так региональные облигации больше выгодные а корпорации корпоративные облигации компании еще выгоднее но с выходной ростом риском угу.